Представим ситуацию. Заходите вы на любую барахолку типа Авито в поисках нового для себя и не совсем нового в плане использования iPhone. Находите устройство по привлекательной цене практически на 40% ниже, чем стоимость нового. Покупаете телефон, возвращаетесь домой и при настройке бац, вылезает окно с непонятным Apple ID и требованием ввести пароль, который вы вообще не знаете. Сейчас расскажу, как в считанные секунды обойти блокировку iCloud, если вас обманули при покупке устройства с рук. Погнали! Ситуация максимально неприятная. К счастью, в таких мне быть не доводилось, однако ко мне обращалось огромное количество друзей, знакомых и подписчиков с просьбой о помощи в разблокировке так называемого Activation Lock. Activation Lock – это программный механизм защиты Apple устройств, благодаря которому владелец утерянного или украденного iPhone, например, может дистанционно заблокировать устройство, а даже если напрочь стереть его через так называемый DeFue mod все равно не получить рабочий гаджет. В таких ситуациях может быть вагон и маленькая тележка. Например, вы также могли приобрести устройство, проверили активировали, все в порядке, однако после очередного обновления программного обеспечения, ну вышла какая-нибудь например iOS 15, вы берете, обновляете свой гаджет через настройки и при повторной активации устройства после обновления, гаджет запрашивает неизвестный вам пароль от не пойми какого Apple ID. Существует вариант сброса этого самого окошка активации при помощи приложения PassFab Activation Unlocker. В чем суть? Программа при помощи нехитрых манипуляций за пару минут поможет получить доступ к заблокированному по iCloud девайсу. Все, что нужно сделать, это иметь по-другой компьютер на Windows или macOS, кабель для подключения и заблокированное устройство. Переходим по ссылке в описании к этому ролику и загружаем утилиту на компьютер, запускаем ее и нажимаем на кнопку Start. Проходим процедуру скачивания различных компонентов и дожидаемся окончания процесса. Вуаля, наше подопытное устройство готово к работе. Однако есть и у этого метода подводные камни. Во-первых, ваше устройство взламывается через jailbreak и установку специального твика. Из этого вытекает второе ограничение по использованию гаджета в виде отсутствия соток. Связи как таковой, то есть полноценно использовать девайс, увы, и ах, не получится. Но тем не менее, если вы уже пользовались гаджетом какое-то время и попали в просак с блокированным iCloud после обновления до самой актуальной версии iOS, что вполне реально, хотя бы можно вытащить все ваши данные и понадеяться на честность предыдущего владельца, связавшись с ним. Использовать программу можно и нужно, но в строго личных целях. Имейте это в виду. Ссылку на приложение а также статью на сайте Apple об Activation Log с помощью сервисов iCloud я оставил в описании под этим роликом. Не забывайте под Подписываться на канал, ставить лайки этому видео и делиться им со своими друзьями в социальных сетях. Меня зовут Артем. до встречи в следующих видео, пока-пока!